Всем привет, подписчики! Хотел рассказать и показать вам один необходимый прибор, достаточно дешевый, так называемый ариометр, ариометр стеклянный виномер, бытовой. Продается в магазинах для торгующих а, при, а, аппаратами для самого самогоноварения. Очень удобный прибор, тем, кто занимается заготовкой сока, а, березового сейчас, кленового, и а, делает напитки для потребления это ариометр бытовой но э, называется виномер цена его менее 100 рублей сейчас покажу как им пользоваться вот это у нас э, в стеклянной мензурке залит э, сок кленовый мы на нем сейчас проверяем его исходную сахаристость то есть содержание сахара вот я опускаю этот виномер. Он должен у нас сплыть. Вот он сплывает, виномер. По верхней риске его мы определяем процент содержания сахара. Вот в этом исходном... Вот я показываю. 5% сахара. То есть в этом кленовом соке Заготовлен сахаристость 5 процентов по поверхне риски. Из этого клинового сока мы готовим квас. Видите, пять процентов. Но он должен измеряться показания при температуре 20 градусов. Это температура 20 градусов. Температура а, самого не менее 20 градусов самого исходного материала. Вот такая штука, виномер, нужна всем. И он дешево стоит. Спасибо за внимание.